Посмотрел я сам свой ролик и понял, что нужно снять небольшое предисловие к ролику. Ролик снят довольно-таки эмоционально, и автор ролика высказывает свое личное мнение, основываясь на своих личных каких-то жизненных ситуациях, поэтому принимать полностью ролик за чистую монету нельзя, вполне возможно, существует Адекватные монтажники оконных компаний. Просто на моем пути они не встречались. Поэтому, если кого-то заденет то, что я буду говорить, ну не принимайте, наверное, на свой счет или принимайте, делайте выводы, думайте. В общем-то, всем спасибо, приятного просмотра. Всем привет! Меня зовут Бойко Рувим, и я занимаюсь комплексным ремонтом квартир в городе Ростове-на-Дону. И сегодня будет видео о установке окон. О установке окон именно в. Скажем так, в нашем формате, поскольку мы ведем квартиры от начала до конца, а установка окон это неотъемлемая часть хорошего ремонта. И первое, о чем я хотел бы сказать, что данное видео абсолютно не является инструкцией по установке окон или чем-то таким. Я просто объясню, почему мы это делаем сами и почему в 99% случаев я недоволен установкой окон монтажниками оконных компаний. Первое, это потому, что эти люди в 99% случаев работают в найме и абсолютно ничего не понимают в геометрии квартиры. Они абсолютно ничего не понимают в теплых откосах. А если даже и понимают... Их невозможно нет рычагов влияния на этих людей, чтобы заставить их сделать правильно. Потому что даже э, такая простая вещь, как грунтовка откоса перед тем, как установить окно, их просто в ступор вводит и они с тобой ссорятся, ругаются. И, в общем, в общем мне все это дело надоело, и я в один прекрасный момент решил устанавливать окна сам в своих квартирах. Итак, поехали. Видео как обычно будет состоять из двух частей. В первой части мы. Вместе посмотрим красивую нарезочку установки окон от нашей бригады. И, а во второй я покажу ту же самую картинку, только буду давать пояснение о том, как мы это делали. Ну и вполне возможно, кто-то поймет, что установка окон это не так уж и сложно. И что в принципе это можно выполнить самому гораздо качественнее, чем монтажники оконных компаний. You I need you, I need you, I need you right now Yeah, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head, darling, I hope that you'll be when I'm into the most. So don't let me, don't let me down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 Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I'm your right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 Первое, что мы сделали, это, естественно, удалили старое окно. Затем, самое главное, удалить всю оставшуюся пену и какие-то загрязнения, мусор, всевозможные остатки от клея, всевозможные остатки от раствора, вычистить все четверти до идеальной чистоты. После чего наступает самый любимый процесс многих Строители это грунтование, то есть мы грунтуем все поверхности полностью и ждем какое-то время. А теперь внимание, первое, почему мы устанавливаем окна сами, потому что невозможно уговорить монтажников оконных компаний. Это гидроизоляция четвертей и откосов. Это делается не для того, чтобы не пропустить влагу, ну для этого тоже естественно, а для того, чтобы получить наилучшую, адгезию пены к самому окну и вообще ко всей, скажем так, четверти. В тот момент, когда сохнет гидроизоляция, мы приступаем к монтажу самого окна. В нашем ремонте мы используем окна компании d а точнее это производитель профилей. И конкретно на данном объекте это профиль Favorite Space, это шестикамерный профиль, который выдерживает нагрузку от минус 60 до плюс 75. При этом при всем у него глубокая посадка стеклопакета, благодаря которой снижается риск выпадения конденсата. Также данный профиль имеет интересную систему штапика, которая там, антивзломная, там, с двумя какими-то Ну Действительно защелкивается по-особенному. Также данный профиль имеет три контура утепления, что на мой взгляд делает его одним из лучших предложений на рынке ну и самое главное почему мне нравится этот профиль это то что это действительно жесткие окна то есть их никак нельзя назвать хлипкими бесспорно фаворит space это 76 миллиметровый прочный профиль который не только даст тепло но и также звукоизоляцию естественно в паре с э, трехкамерным стеклопакетом и начинается он с разбора этого же окна которое привозит э, оконная компания мы вытаскиваем все штапики и делаем отверстия для нагелей немножко забегая вперед мы будем делать прямой в стену у нас со стена из газоблока это довольно таки хороший материал мы на данной квартире не используем пластины и в принципе пластины я использую только в крайнем случае только если бетонная скажем так панелька и внутри в, в самой четверти пенопласт которому невозможно сделать прямое крепление после того когда мы сделали отверстие под нагеля мы удаляем защитный скотч с наружной части окна это делается для того чтобы после того когда мы спозиционируем окно в проеме мы могли сделать на нем риски и наметить э места наклейки псу Но об этом немножко позже первое что мы делаем это просто под представляем окно в проем и подставляем клинья для того чтобы выровнять горизонтальную плоскость затем очень важные моменты вымерять если вы уже знаете геометрию квартиры все-таки по основанию квартиры окно не по основанию четверти как правило допустим в нашем случае четверть завалена практически на два сантиметра и многие монтажники окон опять же я не хочу кидать в камень Чужой огород, у каждого своя жизнь, каждый живет по-своему, но те люди, которые мне встречались, абсолютно невменяемы. Чего, нормально все, сэр? Нормально. Дай Сейчас дадим. Все ништяк? Не вот просто невменяемы. Ты объясняешь людям, что нужно сделать геометрию от внутренних стен, они тебе говорят, плевать, они ставят вертолетом там окно, оно у них вроде бы как в плоскости ровно, в этом самом ровно, но по отношению к вашей квартире оно реально сильно развернуто. И дальше сделать какие-то откосы ровные крайне тяжело. Приходится наращивать стены, приходится ну, очень много э, вещей делать. Поэтому если вы знаете геометрию квартиры, установите окно сразу по геометрии квартиры. В идеале, конечно, чтобы четверти все-таки были близко, поэтому в нашем варианте, три четверти совпало хорошо а одна была немножко завалена но как бы это уже ничего с этим не поделать <с> так вот после того, когда вы спозиционировали окно э, вы позиционировали горизонталь с помощью <с после того когда вы спозиционировали горизонталь с помощью клиньев э, мы находим э, мы находим, скажем так, геометрию помещения, но она у нас уже есть, у нас штукатурка готова по отношению к самому окну и выставляем его плоскости, чтобы у нас не было вертолета, то есть по отношению к, нашему, к нашей комнате. Вот. После чего мы с помощью тех же самых клиньев расклиниваем окно и зажимаем его струбцинами. После чего а, еще немножко о разметке именно. Как правило, в разметке, неважно, что это, маяки, либо же... Кстати, сделай пару фоток вот таких, понял, как, когда я говорю, ну, как я тебя сфоткал, понял. Вот. А, кстати, еще немножко о разметке. Я люблю, конечно, все рулетки, складные метры и прочее, но э, с недавних пор я стал использовать э, любую, скажем так, плоскость и... На нужном нам месте просто чертим карандашом, и тогда по отношению к лазеру мы вообще не промахиваемся. Мы и думаем, сколько у нас было, полтора сантиметра или 1,7 сантиметра. У нас вообще нет шкалы. У нас есть просто отметка, по которой мы просто, скажем так, чекаем плоскость окна со всех сторон. И неважно, это будет снаружи или изнутри. То есть это такой небольшой лайфхак, пользуйтесь. Далее мы зажимаем струбцинами, и с помощью струбцин, клиньев и рук мы расклиниваем окно в уровне как оно должно быть после чего мы делаем такое маленькое сверление скажем так через отверстие которое мы делали до этого для того чтобы просто наметить те отверстия в которые будут потом вкручиваться на затем мы сняли окно и просверлили отверстия как нам нужно далее мы подготавливаем окно к установке, что не делает 90% установщиков окон на фирме. Они просто берут, закручивают сразу на геля, пенят и давай, до свидания, все, окно готово. Пацаны, вообще, ребята, не, в натуре класс. Но... Четко. Получается четко. у вас действительно. Умеете, могете просто. Если вы настаиваете на том, что нужно наклеить какие-то псу, либо же... Эм герметизирующую ленту и тому подобные вещи это всегда делается спустя рукава и то есть люди к этому не привыкли у них это называется э, профессиональный монтаж или монтаж по госту я не знаю как это называется в разных фирмах но сами установщики окон не читают, это делать не умеют точнее они это умеют делать но почему-то делать это всегда похабно у нас есть тепловизор аэродвери, мы спокойно потом это проверяем и потом в супер дорогом ремонте мы видим всевозможные потеющие окна промерзшие откосы и тому подобную вещь по одной простой причине что потом уже отделочники ничего не могут с этим поделать и точно также забивают то есть если плохой фундамент то стеклохост вас не спасет то есть вот здесь то же самое так вот после чего мы подготавливаем окно первое что делаем это клеим герметизирующую ленту и клеим ее немножко по-особенному как мне кажется то есть мы клеим ее в крайнюю часть профиля а для чего я объясню позже. И еще одна из фишек приклеить именно герметизирующей ленты, это то, что нужно ленту в углах дать с запасом. То есть как бы склеить ее между собой, и чтобы она могла завернуться на откос. Как правило, даже если монтажники клеят эту ленту, они просто берут, как им просто заклеивают э, все окно и все. И потом она даже теоретически не может э, пристать к откосу. Они просто берут ее, прорезают и оставляют такие, скажем так, мосты холода огромные, которые есть. Затем э, по тем меткам, которые мы делали в начале, рядом с четвертью, мы клеим псул. Псул это такая лента, которая э, расширяется. После того, как ее наклеили в течение какого-то времени и помогает лучше герметизировать окно четверть к самому окну. Затем наше уже подготовленное окно к монтажу мы устанавливаем в проем а, и просто закручиваем на геля в те отверстия, которые мы уже сделали. И как правило окно уже больше позиционировать и выравнивать клинями не нужно. Но иногда бывают кое-какие миллиметры. Поэтому мы опять ставим по нашим отметкам, которые мы уже делали лазер. И привычным уже нам разметочным инструментом просто чекаем, проверяем все, скажем так, погрешности, которые есть. И если они есть, уже клинями, где-то их выравниваем и распираем жестко окно. Окно. Перед запениванием уже должно жестко стоять. Оно не должно ни болтаться, ни колыхаться, ничего не должно быть. После того, когда мы сильно расклинили раму уже, то есть зажали ее и струбцинами и клиньями, мы сделали отверстие в нижней части окна и закрутили нагеля на в них. И окно стало уже по-настоящему жесткое, абсолютно без пены. Далее мы полили водичкой э, нашу гидроизоляцию и, и сам профиль окна, что дало очень хорошую адгезию э, пени, и плюс, э, и, скажем так, на мокрую пена гораздо лучше э, прилипает, расширяется, как угодно это называйте. Напишите мне в комментариях, опять что-нибудь умное. Кстати, установщики окон, напишите мне в комментариях, какой я дебил. Как... Это да, да, да, да. Влажно. Когда влажно, это хорошо. Затем мы пеним окно на 4-5 э, точек крепления примерно по 10 сантиметров. Объясню, для чего это делается. Для того, чтобы на следующий день прийти и увидеть, что окно у нас жестко, в уровне все как надо стоит, и мы могли вытащить все наши клинья, я не претендую на правильность этого метода. Просто мне клинья всегда мешают сделать в дальнейшем теплые откосы. Об этом немножко позже. Так вот, после того, когда мы, после того, когда мы уже смогли вытащить все клинья и окно у нас стоит жестко потому что оно где-то уже запенена мы нарезаем гипсокартон поскольку все откосы я делаю из гипсокартона я не приемлю вот этих вот пластмассовых пластиков откосов это ну кто бы мне что ни говорил в хорошем ремонте я этих решений не видел я всегда стараюсь сделать откосы очень теплыми и без следующего, скажем так, следующей махинации да, с окном, э, которое я сейчас расскажу, это сделать невозможно. После того, когда мы убедились, что окно у нас жестко стоит на вот этих вот 4-5 э, точках крепления пены плюс нагеля, э, мы по периметру мочим полностью все это окно водой и саму, скажем так, четверть и откос и пеним. Причем пеним так обильно, хорошо, не стесняясь, но и не очень много. После 10 минут, как мы запенили, нужно отогнуть вот эту вот ленту всю. И там пена, она такая, начинает только порелимизоваться. Напишите в комментариях, как это правильное слово выговаривается. Вот обязательно. И магия. Мы вставляем кусочек картона, то есть э, заранее напиленную часть картона именно за профиль. Мы вставляем за, за профиль и миллиметровыми прокладушками еще немножко дожимаем. Сейчас я объясню для чего это делается. Для того, чтобы потом создать правильный контур утепления от откоса. Мы первый слой картона засовываем за оконный профиль, а вторым слоем картона через, естественно, силикон, мы подходим непосредственно к раме и чем добиваемся самого теплого и звукоизоляционного откоса, который только можно себе представить. Это никак нельзя сравнить ни с какими пластмассовыми откосами, которые выглядят ужасно, убого и дешево. Потом, конечно, еще нужно будет установить отлив и подоконник. Все это про силиконник снаружи. Но это, наверное, будет в другом видео. Я расскажу именно о всех контурах утепления квартиры. Ну и на этом, в принципе, монтаж от